Здравствуйте, меня зовут Овечкина Галина Владимировна из города Екатеринбурга, мне 29 лет, день рождения 9 июля. Тут я тут открыла газету, которая пришла мне, я же, наша газета, тут много разных новостей, буду читать. И тут вот, что касается вот этой новости, 500 волонтеров разыскивали пропавшего ребенка, написано в выходные дни, в выходные под Актимургом, сейчас 4-летний мальчик, по его поискам занимались 15 людей. Вот я про него читала статью. Концерта написано, наверное, ну, что э, написано. На момент подготовки материала отыскать ребенка не удалось. Но я скажу, что моя мама вчера приходила домой и рассказала, что ребенка все-таки нашли и что в поисках участвовал муж Ирины Шандиной, наша э, Ирина Шандина, это дочка, э, под, под, подруга семьи маминой подруги, цвета дочка. Вот ее муж участвовал в поисках этого ребенка. И много людей, говорит, направляли групп в леса на поиски ребенка, ходили группами, и все-таки его нашли. Вот это хорошие новости. Тут вот тоже могу, в принципе, зачитать, что тут написано, не знаю, стоит, не стоит. Можно просто... нам, например, бесплатно приносит нашу газету, не знаю. Берут, здесь на плату за нее, там, счет в расплату, наверное, не, не входит. Но вот, не знаю, если хватит времени на видео зачитаю, но скажу, что в конце все таки его нашли, она сообщает, она там читает она да, новости в интернете, через телефон, у нас интернета на компьютерах нет сейчас, она через телефон подключает к компьютеру интернет временно, через, через Wi-Fi, вот. я тоже какая это не, через телефон не получила через свой, когда такого было, вот, когда брат подключит мне. Ну вот давайте я почитаю что новости это хорошие, она так читает новости периодически, узнала. Ну вот что тут написано, вдруг кто-то, например, не сможет такое прочитать, или может, дополнение, потому что в интернете пишут, вот я читаю. Публикуем хронику масштабной поисковой операции, развернувшейся на берегу Ревстинского водохранилища. Четырехлетний мальчик Дима пропал утром 10 июня неподалеку от поселка Рефтинский. Малыш приехал отдыхать на природу вместе со своими родителями. Семья поставила палатку на берегу местного водохранилища. Затем папа мальчик отправился за дровами для костра, взяв с собой сына. Но потом, по словам отца, ребенок попросился обратно. И мужчина отпустил его, ведь до палатки было всего несколько десятков метров. Но когда мужчина вернулся к жене, их сына там не было. После 40 минут безуспешных поисков родители ребенка позвонили в полицию. И вот фотография мальчика, вот приближая телефон по Четырехлетний Дима бесследный, исчез утром 10 июня. Вот его фотография. Вот, сегодня 17 июня 2017 тысячи семнадцатого года. Когда видео уже отредактирую в своем Movie Maker, я редактирую, потом загружаю в интернет, когда загрузить получится, не знаю. Но вот на данный момент, пока я снимаю, 17 июня. Потом я иногда, у меня видео, кстати, когда загружаю на компьютер с телефона, оно мне меня на бок, налево. Приходится мови делать повернуть вправо. И там потом еще накладываю название и титры. Так что предупреждаю, что это... Добавлено, может быть, будет и позже на YouTube, я думаю. Я там еще, потому что перед этим много ви видео. Вот. Но постараюсь это пораньше разместить. Вот. Что тут еще? Первый день. По тревоге тут же был поднят местный отдел полиции. Сотрудники МЧС начали обследовать на лодке прибережную зону водохранилища. Силовики не исключали, что ребенок... Мог заблудиться или скатиться с крутого берега в воду. В течение дня к поискам подключились более 5 сирдловских спасателей, 35 полицейских. Говорю, это на момент выпуска газеты еще новости. На 15 июня, 16. Вчера было 16. Видимо, нашли либо после, уже только написали мальчик это либо, может, вообще 16. -го. Какого числа нашли, ничего не поняла. Но уже что нашли. Но это пока вот то, что было написано до этого. Какие подробности участвовали, вот читаю. После того, как ориентирую, а после этого, а после ориентировка с фотографией упавшего мальчика появилась в сети, на место начали съезжаться волонтеры. Вечером поисковый отряд насчитывал уже около 300 человек. В этот же день в небо в местном пропаже был поднят беспилотник с тепловизором, с помощью которого удалось осмотреть лесные открытые участки местности. Правда, отыскать ребенка это не помогло. Тем временем в МВД заявили, что пока у силовиков нет доказательств того, что ребенок погиб. Однако выяснилось, что у отца мальчика, который работает на Рестинской птицефабрике, несколько судимостей. Поэтому родители мальчика Мальчика проверили на полиграфе. но детектор лжи показал, что не отец, не мать мальчика, который работает воспитателем в детском саду, не причастны к таинственной пропаже Димы. Второй день. Утром 11 июня у поисковиков появилась зацепка. В шести километров от места пропажи малыша нашли детские следы, но вскоре выяснилось, что они обрываются болото. К работе приступили водолазы, кинологи и сыщики угрозыска. В следственном комитете возбудили уголовное дело по статье причинения смерти по неосторожности». Также воскресенье квадрокоптер сфиксировал в зоне поисков медведя, что очень насторожило сил, силовиков. Кроме того, стало известно, что разыскивая сына, родители натолкнулись на группу рыбаков, видевших ребенка перед исчезновением. По их словам, малыш вышел к ним, перепутав палатку, потом шел в лес. Третий день. В труп понедельника масштабной операции было задействовано уже более 500 человек. Всего за три дня обследовали более 150 квадратных километров территории. Однако результатов это не принесло. Пока есть хоть малейшие шансы найти ребенка, масштабная спасательная операция будет продолжаться. Заявили в ГУМ. ЧАЭС области. Четвертый день. Хоть мы получили свои подготовки материала, отыскать ребенка не удалось. Евгений Светлый писал статью. Печатал. Вот. Не знаю, кто печатал, но, видимо, материал, текст. Подтавливал текст в статье. Я думаю, маме-то можно доверять, что она... Правда, наверное, сказала, что нашли, придумать бы не стало. Так что вот поздрав поздравляю, конечно. Родители, что мальчик их нашел все, и родственников, друзей. Это очень хорошая новость. Ну вот, конечно, потом будет возможность почитаю еще, как его нашли и где. Ее мама сегодня спрошу, поспрашиваю, вчера-то послушала, да. Думаю, ну хорошо нашли, кто все послушала. но это познавая сегодня поподробнее. Это очень хорошие новости. Так. 500 человек Ревтинское водохранилище вот видите вот опасно вот пускать детей даже когда просятся обещают, что вернутся, они могут заблудиться легко в лесу заблудиться перепутать одно дерево с другим пойти между пойти в обстановку похожую в которой кого как бы были а потом оказывается пойти никто не, не в том направлении вот видимо он деревья какие-то перепутал или там какие-то природы на природе видимо тоже некоторые фрагменты похоже бывают на те которые был может быть куда-то пошел потом видел знакомые показал места и там может быть вот так вот какие-то знакомые места видел физически думал что идет в нужном направлении но вот видите как бывает я думаю что так точно не знаю что там было это уже, наверное, мальчик, если интервью будут давать, или родители его расскажут, что, наверное, сообщит, почему он пошел на эту сторону. То есть, может объяснит, мало ли, может быть, его какие-нибудь люди там схватили, поймали, он потом от них отбился, может быть, убежал, успел. Может, зверь какой-то напугал, он убежал от него далеко. Может, кто-то крикнул там, ау, или что в лесу, он подумал, что отец его кричит, убежал на этот крик, тоже всякое бывает, так что. Ну, вот хорошо, что нашелся его. А вот это я поняла, что это, видимо, управляемо. видите, управляет тут, видимо, дистанционно, видимо, с камеры тут летает, видимо, над лесом летала и искала вот эта вот штука. В детстве это... играли в игрушки, наверное, в машинке, когда управляемые на кнопочках были иногда в каком-то радиусе. Вот, так что, тут, наверное, также вот летала и проверяла, а места над этими искала людей лесом. не знаю вот, спасибо конечно людям которые вот эти мальчика это помогали искать и нашли все-таки общими силами это хорошо даже те, и те, тем кто нашел особенности, а тем кто не нашел ну понимал части тоже спасибо вот выражаю за человека. По крайней мере, если кто-то не нашел какое-то место, тоже уже известно, что уже туда может быть суваться не надо. Ну, повторно, может быть, какое через какое-то время, и когда кто-то пропал, может, заново придется проходить, потому что человек может в каком-то месте не быть, а потом через двое суток он может через это место как раз пройти, его может быть там краса найдут. То есть одно место обследовали, места, то можно вернуться и заново пообследовать, только может в другом порядке. Я так думаю. Ну вот, и спасибо, конечно, что. У нас в государстве организовала поиски и сообщила людям вовремя, и свои структуры подключили. Это хорошо, что у нас людьми-то занимаются. Вот. Ну, все, спасибо, до свидания.